Друзья, доброго денечка всем. Сегодня воскресенье и мое обещанное видео по розыгрышу ⁇ Призов ⁇ Берем ссылку на видео, вставляем с ответами. Поехали вот на мое видео. Так, кто же наш победитель сегодня? Сергей Чепижный, Ну, даже я смотреть не буду, друзья мои, потому что здесь нет ссылки. В ответе нет ссылки на социальные сети. Что ж, Сергей, извините, пожалуйста. Но мы переиграем. Ну вот, ну вот. О! Это Ферза Николаева. Это Ферза. Так, давайте посмотрим ссылку на ВК. Это Ферза. Вот видите, она участвует в розыгрыше. Все в порядке, Ферза, ты молодец. Заходим на канал Николаевой Ферзы и будем смотреть подписки. Что ж, заходим на подписанные каналы, а, и вот, пожалуйста, мой логотип. Все, Фереза, я тебя поздравляю, ты стала первым победителем моего розыгрыша, поздравляю. Вставляем ссылку с ответами, поехали. Ждем, ждем. Крутится колесико. И кто же становится вторым победителем? Ой, Марианна Маделанта. Маделанта, ну, Марианна, к сожалению, не оставила ссылки на социальные сети. Извините, будем переигрывать. Светлана Рыбакова. Вот как интересно, Света, мы с тобой разговаривали на эту тему, она сказала, я даже не умею делать, не умею даже делать эти ссылки. Свет, вот ты бы стал победителем. Очень жаль, конечно, замечательный человек Светлана Рыбакова, но, к сожалению, нет ссылки на социальные сети. Давайте будем дальше смотреть. Светлана Маркелова. Светлана, сейчас зайдем мы к Светлане. Так, смотрим каналы. Смотрим каналы. И подписки. Подписки, подписки, подписки. А вот, пожалуйста, вот она я. Так, сейчас мы перейдем по ссылке Светланы и посмотрим, как размещено. Вот, пожалуйста, Светлана участвует в розыгрыше, все нормально, я все вижу. Светочка, я поздравляю тебя. Поздравляю победителей. Поздравляю. Примите мои поздравления, девочки дорогие. И, пожалуйста, свяжитесь со мной в социальной сети ВКонтакте. Вы были с любовью из моего домика в деревне. Мир вашему дому. Всех вам благ земных.